Всем здравия и добра! Меня зовут Оксана. Сегодня 18 июня 2020 года. Я записываю это видео, чтобы сделать публичное волеизъявление. Я Оксана Андреевна Буднева, 1982 года рождения. Пользуюсь своими неотъемлемыми правами, свободы выбора и свободы воли, а также на основании нормативно-правовых актов. Отказываюсь принимать участие во всероссийском голосовании по поправке в Конституцию. Российской Федерации, назначено на 1 июля 2020 года. Я отказываюсь, поскольку мне не ясно, для каких целей проводится это мероприятие, если все поправки уже приняты. А Поэтому вопросу в постановлении Совета Федерации в пункте 2 говорится, что закон Российской Федерации о поправке в Конституцию рассмотрен и одобрен всеми субъектами Российской Федерации. О том, что поправки приняты, говорит и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Поэтому мне непонятно, для каких целей требуется моя подпись в списке участников голосования. Кроме того, всероссийское голосование, назначенное на 1 июля 2020 года, противоречит закону 1 ФКЗ о поправке в Конституцию. Так как в пункте 5... Второй главы этого закона говорится, что голосование не может состояться ранее, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о назначении голосования. Этот самый указ номер 354 опубликован 1 июня 2020 года. Значит, само голосование не может проводиться ранее 2 июля 2020 года. Кроме того, в самом бюллетене вопрос, вынесенный на голосование составлен размыто и некорректно. И подразумевает любые изменения в Конституцию и вообще может быть интерпретирован как угодно. Вопрос звучит, вы одобряете поправки в Конституцию? Точка, вопросительный знак. Никакой конкретики, никаких пояснений, какие поправки, в какие главы, в какие статьи. На основании всего вышесказанного я отказываюсь принимать участие в этом мероприятии, называемом общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и требую исключить меня из списка участников голосования в обязательном порядке. Я не могу просто не прийти на голосование. Это не будет означать мое несогласие и мое неучастие, поскольку существует порядок проведения процесса голосования. В данном порядке... В пункте 2.4.13 говорится, что участник голосования исключается из списка участников в таком-то определенном порядке. Это означает, что если я в списке, то я уже участник. А это незаконно. Голосование у нас в любых голосованиях и выборах является свободным и добровольным. В том же самом законе. 1 ФКЗ о поправке в Конституцию в пункте 8. Об этом прямо сказано. Участие в голосовании является свободным и добровольным. Никто не вправе принудить человека участвовать в голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. В данном видео я делаю свое свободное волеизъявление в настоящий момент о том, что я отказываюсь участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации и требую исключить меня из списков участников голосования в обязательном порядке. Кроме того, я не давала свое согласие на обработку персональных данных Центральной избирательной комиссии и Территориальной избирательной комиссии. 152-й закон запрещает обработку персональных данных без согласия человека. Данное волеизъявление будет также отправлено мною в письменном виде в Центральную избирательную комиссию и территориальную избирательную комиссию со ссылкой на публичное волеизъявление. Всем добра!